Физпект режет? Не режет, но письку? Отрежет. Вот мы смотрели э, вот, этот, вот этот ролик, да? Но я когда пересматривал на резчиков, заметил, что также выходил у него вот этот ролик. Поколение дебилов, как школьники тупеют каждый год. Вот. И я его... И, и, мы когда смотрели вот этот видос, я вообще не заметил, что у него еще и вот этот вышел. Ну, между Никоглаем... И между никоглами и ЛГБТ выходил вот этот видос Но я его что-то пропустил Короче, давай Артема Графа Наречники скажут спасибо Да и мне, в принципе, интересно То есть хорошо смотреть что-то, что тебе самому интересно Смотрим Артема Графа Поколение дебилов, как школьники тупеют каждый год Ууу. Я, саморазвитие и книги Нынешний школьник, тикток QHD, что такое QHD? Почему не SSD? типичный портрет современного шкур... ой блядь, я, я, я сразу скажу я артема графа люблю смотреть на стримах мне в принципе интересно его видосы смотреть но я заранее могу сказать скорее всего здесь будет видосе реклама какого-нибудь э, на ёбке возможно да да да будет и он говорит немножко медленно поэтому на полтора Х. корняка обязательно слушай детройт рэп Мелан Мьюзик, курит нашу кишечку не ставите кто сейчас для что так громко он эти штуки Бен! Вставляет. Ваше время это YouTube shots И Бэнь. обязательно смотрит Twitch. Бэнь. А чё в Твиче не так? Не понял, блять! Вообще, это нормальная тема. Одобряем школьников, которые смотрят Твич. Да я аж кюдишки, я ничего плохого не вижу. Ну, типа, это лучше, чем сигареты в плане. Вот в, это, вот в этом. То как бы раньше школьника подсаживали на Сиги в школе, сейчас подсаживают на шудишки. Это лучше, чем Сиги хотя бы. Я не говорю, что каждый школьник должен взять телефон и херахнуть по молотком. молоком. Все дело в поколении и системы, навязанные обществом. Примерно каждые 5 лет проходит перестройка социума. И то, что дэм. было модно и трендово. До этого сейчас уже не имеет никакого смысла. Если можно выбрать, я бы умер на это. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Самое золотое время, пацаны. Многим из вас не понять, но вот именно в это время я вот такой, типа, начал получать какую-то денежку и такой. Да, да. Я даже видосы снимал около такого темы. Я, я снимал. Ну, я не был таким, если что, я снимал видосы про них, вот про этих. Uh, типа промодников. У меня видос был. Uh, промодников 2К17. И, и вот именно 2К17 через К. Был э, видос про э, модный шмот, но сейчас этого нету на канале, потому что мне за эти ролики немножко стыдно. Но если бы я сейчас бы жил в своем времени, у меня эти ролики были бы на канале, я бы их не удалял. Просто тогда я был глупый, я сначала сделал ролики, потом они мне не понравились, я их удалил, прошло время, и сейчас бы не удалял. Ой, это человек, на Фараоне, и других деятелях того времени. Детройт Рэп, Мелан Мьюзик, Скали Милана звучит не то чтобы кринжово, это максимально я вообще сейчас не понял, что он сказал, Detroit Music, Skyland, что? Вот, вот он перечислил про Оксимирона, Фараона, вот это вот все я знаю А вот это вот, что? Я, я вообще не Сколько можно, бля? Ну это одна сторона медаль, ТикТок разворотил Детули, это да невозможно Не, но я не хочу, чтобы сейчас все скатывалось к тому, что раньше было лучше Типа, тогда я буду категорически с Артемом Графом не согласен, потому что... Это нам кажется, что раньше было лучше, потому что мы уже старые. А дети, которые сейчас растут на том, что они растут, они будут потом также говорить. Это все ошибки поколений. Я не хочу быть тем самым старпером, который будет кричать «Раньше было лучше». Я лучше, в принципе, просто не буду слушать и не буду высказываться. И не буду считать это говном. В принципе, не обращать на это внимания, если мне это не нравится. Но говорить, что раньше было лучше, это как минимум глупо, потому что, блядь, тебе также говорила твоя мама, а твоей маме также говорила это твоя дедушка. И всякие школьники, которые косят по деборакрида, трактуют культ ценности и завышенного, просто огромнейшего ЧСВ. Потому что у меня носки грязные будут. Ничего. И то. И носки сочи 40 я не хочу их польпортить. Каждое поколение считает себя более умным, чем. Но, блядь, такие же люди были и в нашем времени, только они немножко по-другому выглядели и по-другому себя вели. Но вот это позерство сделать себя не тем, кем ты являешься. Короче, ничего плохого в этом нету. Это дети, они вырастут. Типа, сейчас бы приводить пример детей. Вот если бы вот это пока... мы бы могли посмотреть на это поколение через какое-то время, уже. Сделать выводы тогда, да, Фиспект душный, да, все правильно, дедушка 22 года, мне можно. Предыдущее и более мудрым, чем последующее. Джордж Ор. Каждое поколение считается более умным, чем предыдущий и более мудрым, чем последующее, согласен. Скэлэ, так оно я и я есть люблю, практически я всегда. всегда. Я очень люблю Я, конечно же не морал факт, говорить о том, что всем читаете книжки, саморазвитие, хотя по факту так и есть. Это работает таким образом. Я лишь хочу сказать о том, что. То, что сейчас происходит в медиапространстве, то, что сейчас происходит в головах и детишек это мягко говоря не то чем нужно себя занимать ты представляешь если раньше кумиры молодежи был цо или бодров то сейчас у многих кумир это не когла и блять ну ну артем вот говорит то же самое что и ему сто процентов говорили его родители или более старшее поколение про его увлечение Это то же самое это ничем не ничем не отличается ничего не меняется Работа будто вот э, пройдет время и еще новое поколение появится, которое будет про это поколение говорить э, ту же самую хуйню. Короче, я хз, я хз. Не согласен пока что с Артемом. И когда я говорю фанаты, я имею в виду реально фанатиков, которые пишут мне в личку. Ну что, он сам себя сбрил, волосы свои шикарные. Это свои брови шикарные. и сейчас хайпуется Ну ты размысли головой, пожалуйста. <сёк> Поверь, ему можно. Ему можно. Ему еще раз скажу, можно. А то, что вы разоблачаете его хуйню, какую-то морозите, это нормально или нет? И вот таких вот ведомых и глупых людей очень много. Сейчас их, я бы сказал, даже подавляющее большинство. Я понимаю фанатов Цои. Я слушаю эти произведения, у меня просто мед течет по ушам. Но я не понимаю людей, которые фанатеют от современных кумиров. Просто если я хочу за человеком наблюдать в соцсетях, то мне очень важна личность, которая стоит за этими постами творчества. И ты можешь меня обосрать там или переформатировать, но я не понимаю людей, которые подписываются и на полном серьезе каждый день привлекают контент тиктокеров. А за этими посты. А какая у них аудитория? Это же дети. О, господи. Вспомни себя, там, не знаю, 8-10 лет Я просто, ну, я вижу аудиторию вот этих вот Милохинов и всякой хуйни подобной э, с ТикТока Это просто дети, 8-10 лет Они не способны на что-то большее, кроме как рыкать всяко, вся, со всякой хуйни И насколько бы деградантская эта хуйня не была, но ну, тут вопрос уже больше к родителям То есть к твоему, по сути, поколению, почему она не воспитывает вот это твое поколение, вот этих вот детей Которые сейчас смотрят Милохину и так далее в дети-то в чем виноваты? Им дали максимально легкий способ получить удовольствие от просмотра хуйни, они получают. Я на улыбающимся и танцующими головами. Я не вижу культа личности, только ценности, только а кто виноват и завышенная высшее Они мне не дадут ничего совершенно. Я смотрю как читаю Дани Милохин и понимаю то, что он даже читать не умеет. И у меня сразу же диссонанс. Как за этим можно наблюдать? Людей тоже не найдено. Местные жители обходят это место стороной, а те, кто коснул, кого коснулась эта трагедия, не дают э, открывать. Не, ну Милохин это пиздец. Не знаю, я когда смотрю в глаза вот этому человеку, я я, я, я вот как бы не согласен с Артемом Графом, но Милохин это реально, вот это, я, я, я в принципе не, не представляю, почему на него есть спрос Вот по какой причине? Он красивый, я конечно не девочку, но по-моему нет Он э, харизматичный я, конечно, не то чтобы эксперт, но, по-моему, я ни одной такой штуки, что он вот прям сделал такой классный, я не знаю, фрик, да тоже, по-моему, ничего фрикового не делает, какой-нибудь Гамас или какой-нибудь Гиттельман гораздо больше фрики Почему? Я, я просто не понимаю вот этот феномен вот этого Милохина, почему он, в принципе, существует? Может быть, поднялся на танцульках, а сейчас он что делает? Вот, вот сейчас я не понимаю. Ну, короче, у него максим... Вот я никогда не видел человека с более тупым взглядом, чем у Милохина. Это прям самый тупейший взгляд, который я вообще в своей жизни видел. Открывать двери этого здания о память погибшим и... блять. Особое mm -hmm. внимание хотелось бы уделить Ашку Дишкам, Павелкам и всем прочим. Я, честно, сейчас даже не найду школьника, который этим не балуется. Я заметил особой этот популярный у девушек. И ты не поверишь, как у меня проиграет жопа, когда я вижу типичную девочку, такую, знаешь, да, всю нафупыренную, идет и курит Ашкидишечку. И на Твиче, каждая уважающая себя дама сидит и попыхивает Ашкидишка. Вообще на Твиче курит Ашкиди прям, ну, колоссально. Там каждый стример... Да, кстати, я тоже почему-то заметил. Я даже думал, может быть, со мной что-то не так? Может быть, если что-то мне не запрещали. Мне не запрещали парить, запрещали Даше. А, потому что у него месячные не идут Никотин это влияет Мне лично не запрещал доктор парить Я даже наоборот спрашивал у него Он говорит, конечно, лучше от редких привычки отказаться Но это потом Типа сначала лучше правильно начни питаться Спортом заниматься А потом уже отказывайся от ошкудишки Вот эти свои Пока лучше плавно все это делать Иначе сорвешься Как бы мне не запрещали Поэтому я в один момент даже думал Что может быть я что-то делаю не так И может быть мне стоит покупать Почему популярны всех стримеров Есть ошкудишки Что это за феномен такой Стримеров со шкудишками может быть, просто они типа богатые, они могут себе позволить. Может быть, и тогда... А, а если я буду парить ошкудишку в... на стримах, мне э, будут больше зрителей? Мне будут больше донатить на эти самые шкудишки. Или что? Я видел у стрим инсайджа Ой, короче, новости стрима. стрим же да, или как они называется называются. Вот там постоянно рекламируют ашкудишки какие-то. А аш ашкудишки очень хорошо к стримерам на рекламу приходит. Короче, пацаны предупреждаю, если ко мне придет реклама э, электронных сосалок, я возьмусь. Типа, я на Твиче возьмусь, потому что я ничего плохого в этом, честно, искренне не вижу. И если бы мне это предоставляли бесплатно, да еще бы денег сверху за это давали, я бы с удовольствием сидел бы с этой штукой и пыхал бы на стримах. Предупреждаю, не надо потом говорить а это... Что ты же там бросал, или ой, ля, ля, ля. Я буду рекламировать аж людей, если мне предложит это, это на твиче, я буду сидеть и пыхать. Предупреждаю. Сидит за дудкой, вот когда вот, куда и что-то делает. Вэпы и про Афтифди. Я понимаю, что весь интернет-наровить тебя попробовать, но, пожалуйста, ни в коем случае не пробуй эту дрянь. Она вызывает зависимость и ничем от хорошего не кончится. Просто тут на самом деле все зависит от воспитания. Вот у меня э, есть какой-то культ индивидуальность. Все это говорю в роликах. Мне нравится быть не таким, как все. И когда весь мир что-то слушает, что-то делает, я хочу быть отреченным от каждого человека, не вливаться в это стадо. Мне гораздо интереснее быть пастухом. Ну, есть такое, конечно, у меня тоже такая штука есть, но я не вижу ничего, ну, я, я не понимаю, как это связано со шкудишками То есть, все парят, поэтому я не буду парить Ну, я, я тоже не люблю быть стадом, я тоже хочу вот этот наблюдателем, знаете, как-то вот так сидишь, смотришь, а потом анализируешь, что-то делаешь Но, как это относится к шкудишкам, блять, все едят, ты тоже ешь, блин Все, наверное, сахар употребляют, ты тоже употребляешь сахар Все, наверное, не знаю, можно, наверное, много примеров привести, вот банально, давайте вот у тебя фиолетовый фон. Вот ты хочешь быть не такими, как все, при этом у тебя фиолетовый фон. А я уже миллион раз говорил вам, показывал это прям конкретным примером. Вот просто заметьте, сейчас заходим на Twitch э, к стримерам и смотрим, какие у них превьюхи. Э, фиолетовое какое-то оформление. Короче, это нужно чуть пониже опуститься, потому что здесь да. И смотрим фиолетовый фон, фиолетовый фон, фиолетовый фон, фиолетовый фон. Фиолетовый фон с желтым, ну ладно Фиолетовый, опять же, с какими-то новогодними штуками Фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый Не такой, как все, Артем Граф, да? Это, кстати, еще сейчас немного, вот опять фиолетовый И если также же ниже листать, вот вы увидите всегда фиолетовый вот эту подсветку Это я к чему? Ты хочешь быть не таким, как все, но при этом ты используешь самый популярный цвет на своих стримах и в своих видосах А как же быть не таким, как все? <сосос»> Я хочу быть отреченным от каждого человека, не вливаться в это стадо. Мне гораздо интереснее быть по и вести к чему-то людей. Я просто в миг начал понимать, то, что я не понимаю современную молодежь. Я захожу в школу, вижу, как все играют Brawl Stars, листают шорты. И чё? А мы играли в Майнкрафт, в Террарио. Тоже играли в Doodle Jump, в Gravity Define. Это такие же тупые игры. Только, блин, у нас есть чувство ностальгии по ним. Ну, блять! Вот каждому, кому больше 18, мне кажется, нет, больше 20, каждый из вас играл вот в Gravity Define, Doodle Jump, вот эти вот, где какую-то хуйню режешь там, чуть попозже Subway Surf появились... Всякие. Ну, блядь, такие же тупые игры. Абсолютно такие же тупые. Я ничего не вижу. Я я, я, вообще, я искренне не вижу разницы. Ну, человек играет в Бравл Старс, блядь, какой-нибудь. Или в дудлджамп нахуй, в моем детстве. На кнопочном или на сенсорном. Один хуй игра тупая, где думать не надо. Чё, о чем это говорит, я не совсем понимаю. Корции, ТикТоки, какие-то новомодные слова. Я понимаю, что мне с ними неинтересно. Я их просто... Кринж, Флекс, Трэш... Я не понимаю, для меня они как мартышки. И еще больше дефонансов. Ты называл только что детей просто мартышками. Так может быть проблема... Извините, что-то в этом видосе я вообще с ним не согласен. Может быть проблема не в детях, то что они мартышки, а в тебе то, что ты старик и не понимаешь. Что значит мартышки? Для меня они мартышки. Ты просто старпером сейчас выглядишь, честное слово. Без негатива. Меня вызывает то, что они меня знают. Каждый школьник, которого я встречаю на улице... Да, потому что ты делаешь ролики на YouTube. Причем для подростков, для детей. И я делаю для подростков, для детей. И ты делаешь для подростков, для детей. Это самая большая, самая прибыльная, самая обширная аудитория. Если ты хочешь быть популярным, ты всегда стремишься на эту аудиторию. На вас, собственно. И на его аудиторию. Скорее всего... Плюс чат, если смотри... ну, смотрели, смотрите, хотя бы знаете, кто такой Артем Граф. Но смотрите, сколько плюсов. Я уже вот говорю, это вот условно... Очень много плюсов, да, я понял а, Условно, вы есть аудитория Артема Графа Но ему это, видите или не нравится Блядь, мне нормально Я прекрасно понимаю, кто вы Какого вы возраста Примерно, какого у вас склад ума И я ничего в этом плохого не вижу То, что вы смотрите тиктоки, блядь, парите аж дишку И право старс Это не говорит о потерянности поколения Никак вообще Это просто другие увлечения Я, блядь, в детстве, не знаю Бутылки из-под водки разбивал это было гораздо опаснее, чем то, чем сейчас дети занимаются Я с крыш прыгал, блядь, я не знаю Да куча всяких штук было, которые, да, для меня выглядят как очень веселое, очень классное, очень ламповое, очень ностальгическое Но в тот же момент я бы хотел быть в вами То есть, чтобы мне сейчас было вот, чтобы я был ребенком, подростком, как вам сейчас лет то есть чтобы там лет 13-14 Я бы хотел в 2022 году быть Десятилетним подростком Ой, ребенком, ну или хотя бы подростком Там лет 13, это классные плюсы Вы увидите больше в жизни, всякие VR и всякие медицина будет более прокачанная Для вас, то есть в момент условно Когда у меня откажет печень и я умру Да? А через год, блядь, создали нахуй препарат, который полностью регенерирует весь твой организм, бессмертие нахуй изобрели. Вот у вас больше шансов до этого даже, я не знаю, Артем Крафт тут как дед, сидит, пердит, завидует просто детям, то что они шарят, а он уже не шарит меня узнает вы можете писать стрим который у меня был вчера и рел каждый школьник просто в россии ну процентов может быть 90 или момент попадаются если он реально сидит реально сидит то есть его этот видос сейчас смотрят такие же школьники его аудитория и он им говорит то что они ему не нравится он хочет аудиторию постарше это вообще как-то некрасиво даже не знаю то есть он сделал ролик где осуждает школьников по сути я, конечно, понимаю, каждый из э, смотрящих школьников, скорее всего, подумает, ну, блин, ну, я-то Это... не такой, я-то другой. Если вы смотрите мои видео и понимаете, о чем мой посыл, то почему вы не меняетесь? Артем граф лучший, кстати, ребята. Артем граф лучший. И проблема в том, что выглядят они все одинаково Он, он только что сказал, если что, из-за пауз может быть не поняли Но он спрашивает у своих подписчиков, типа, вот вы школьники Вот вы меня смотрите, почему вы не меняетесь? Он реально не понимает, он реально не вдупляет Он хочет аудиторию взрослых умных людей Но при этом снимает э, разоблачение на Никоглая Собирает аудиторию, опять же, школьников то есть, Ну, его контент, это прям вот школьников Мне тоже интересно, типа, я, я никогда не старался Быть я наоборот, стараюсь омолодиться Всегда, то есть я стараюсь Понимать вас, стараюсь, чтобы это Ну, не то, чтобы стараюсь, что это меня прям в, в не хочу, делаю Я просто не хочу быть старым и нутным Вот мне пишут на ютубе, что фиспект ты душный Мне это даже иногда задевает, когда прям Не просто пишут физдушный, а когда фиспект душный Потому что приебался к тому-то Ну, блин, я просто... Любить рассасывать темы, как для меня все-таки кажется. Вот, ну, условно, паузу ставить и рассасывать какую-то тему. Это не равно быть душным. Но вот некоторые зумерочки видят это по-другому. Но опять же, против зумерочков и ничего плохого не имею. Я бы хотел быть вами, вот. Девочки, конечно, от вот тебе. Прямой показ фотографии лучшего 9-го Б-класса, так называется, группа. И ты смотришь и понимаешь, что да я доедеваются они все одинаково. Когда я учился в школе, все школьники выглядели вот так. С первого класса у тебя строгий костюм. Потому что... Так это не... А в чем тут э, разница поколения? Это уже тогда к государству вопросы, которые вот вводят законы про форму или отменяют их. Какие претензии к школьникам? И, если бы вот этим в твоем детстве тебе бы разрешили бы ходить э, в чем ты хочешь, ты бы <с morgan> также выходил <сыми> вот в кофточку. Мы это выглядит очень прилично. Но сейчас нужно соответствовать моде, выглядит на дриле, дрил, тусовочка. Вот девочка даже, э, ввиду того, что не имеет патч, взяла и нарисовала его сама. Это посторонняя. Блять, Артем Граф настолько старый, что. Даже не понял. Типа, ну я не. Вот вы все-таки подростки, да, вот большинство из вас там лет 13, да, 12, 14, 15, 16, большинство из вас. Вот скажите, вот как вы думаете? Плюс чат, если девочка, скорее всего, постранично рофлит. Минус, если она реально пытается выбнуться, типа стон Пачка Даже и ввиду того, что не имеет патч, взяла и нарисовала его сама. Это метаирония, чел. Есть постер, есть ирония, есть пост-ирония, есть мета-ирония. Я вам даже больше скажу, есть квадро-ирония. Это вообще когда границы шутки э э растираются. Это когда ты условно, короче, долго объяснять, загуглите, что такое мета-ирония, пост-ирония, квадро-ирония. Сейчас время, когда индустрия правит рэп. И пацаны, смотревшие интервью на писке, где новомодные рэперы читают о культе денег, красоток и классной жизни, хотят жить так же. И они слушают эту музыку, проецируют себя в этом мире. Но проблема в том, что ты школьник, который даже и не окунулся в это все. Поколение определяет, собственно, и настроение. Условно, когда у нас были 90-е, перестройка и все дела, было депрессивное настроение в обществе. И спрос был на грустную музыку. Всякий ЦОИ. Я думаю, вы, вы хоть и молодые, но знаете. Сейчас мы живем в достатке, у нас все хорошо в целом в мире. То есть я понимаю, там, вот, типа, СВО, война, кому как удобно. Кто-то сейчас без света, без воды, в пиздеце полном находится. Я, я прекрасно понимаю. Но если говорить в целом про планетку Земля то мы живем сейчас в изобилии в целом. Поэтому и настроения совершенно другие. Люди хотят большего и лучшего. Когда у тебя условно происходит какой-то пиздец в жизни, ты пытаешься от этого... Короче, вы поняли. Ну, как бит, прикольно? Круто, круто. И, конечно же, на фоне этой новомодной индустрии появляется очень много слов, которые начинают менять лексикон. И когда ты видишь подростка, который идет такой, е, здорово, мэн, а ял, ты слоем а я настоящий гуру этого всего, я лучше, а ты снишь, бро, ты это слушаешь и понимаешь, что... Друг, почитай книжки, пожалуйста, у тебя настолько маленький словарный запас, что... Это не маленький словарный запас, я, я больше чем уверен, что вот этот чел, школьник, который к ним подходит и так общается э с англицизмом, он знает достаточно слов, просто он еще больше расширяет свой лексикон, не? По у нас э русский язык, я могу ошибаться, но по-моему на что-то около 60% состоит из заимствованных слов. То есть вот изначально, как вот русский язык формулировался, создавался... Э там практически нихуя не было, там было то, что было актуально Но практически все, вообще все, хоть и звучит по-русскому, оно как бы заимствовано Немножко переделано, переведено на наш лад Но начиная с какого времени, все вот эти вот англицизмы мы заимствуем и адаптируем И также у них там, если что-то бы у нас производилось, приходило Везде язык дополняется, он не стоит на месте И вот это тут man, slash, slash, там, вот это все Это всегда все меняется, господи Любой язык, он изменчив ну, Какой-то старпер просто какой О, блять, нужно называть там Не... Вы, вы знаете вообще, что такое Сдохло? Вот когда ты говоришь Сдохло, это произошло от слова издохло, И это относится только к э, животным да, э, Скоту, короче Кобылам всяким, коровам То есть, когда ты говоришь, кому-то сдохло То на самом деле, изначально Это слово было сделано для того, чтобы Обозначить, ну, человек умирает А кобыла сдыхает И если быть точнее вот, и э, сейчас э, используется вот это вот сдохло, ну, типа мать сдохла там или еще что-нибудь такое э, Типа слово просто взяла и начало иметь другой смысл, как оскорбление, слово умереть Но изначально оно было так, и так все меняется, к чему тут Артем Граф приебался? Ой, блядь, люди используют англицизм, у людей много новых непонятных для меня слов Я старый, я не понимаю, что такое мэн слэшить трэш кринж, помогите мне, где мои таблетки от варикоза Ну что это такое, блядь? Всю жизнь это было и всю жизнь это будет. А ему это не нравится течет по нос. Почему я постоянно говорю о том, что важно читать книги? Хотя бы одну книгу раз там, ну, в полгода, потому что книга — это произведение, которое каждый человек воспроизводит так, как у него в голове это... Книга — это скучный источник информации. Человеческий мозг даже в своей конструкции меняется. Сейчас рождаются люди, дети, у которых он более пластичный, меньше извилин, но более пластичный или как это правильно называется. Короче, больше тебе нужно гуглить информацию, а не знать ее. Да, книга в чем то поможет, но это настолько скучный источник информации, что просто пиздец. И человеку нового поколения гораздо проще воспринять гораздо больше информации в более сжатом смысле. То есть, не знаю, посмотрите видосы на X2 там, а пока смотрит видосы на X2, параллельно делать уроки, а пока делают уроки, еще дополнительно, не знаю, писать рефератом или типа такого. И вот он типа совмещает дела сразу несколько, и в итоге многозадачность получается. Человек, не, у, человек у людей нету усинчивости сейчас. Да и плюс, в мире, где есть столько источников информации, выбирать самый устаревший... В своей скорости это как-то глупо, ты просто банально будешь отставать от э, знаний от остальных Да, ты будешь, может быть, более развит в какой-то одной сфере, не знаю, книжку по философии прочитал Ты будешь более в ней шарить, но ты это сделаешь гораздо медленнее, чем человек, который посмотрит 50 роликов про философию И прослушает в наушниках, пока идет в школу, там, не знаю, еще несколько лекций, подкастов вкладывается и каждое произведение дает и фантазирует по-иному и более того книги повышают сварный запас ты читаешь ты понимаешь что есть новые слова mm. понимаешь что есть новые какие-то речевые всякие пространства и это реально интересно ты начинаешь грамотно и правильно говорить расставляя запятые там где надо и тебя понимают люди а язык это главное оружие и информационный так скажем инструмент 21 века вот я за литературу и прочитал в свое время очень много я не читал книги я, я за всю свою жизнь осознанно прочитал только одну книгу Бог как иллюзия называется. Все. Я больше ни одной книги не читал. Ни одной. Я не считаю себя тупым, честно говоря. Многие мне даже, вот, как говорят, вот, дед сидит мудрый, там что-то рассуждает, блин, что это задушнило. <свят> типа, я, я не считаю себя глупым, да и многие тоже не считают, наверное, меня глупым. Но книги я все лишь одну книгу за жизнь прочитал. Я, я, я, я честно, я искренне не, не вижу смысла читать книги. Типа, если нравится, да, они придают плюсы, да, они лучше, да, они э, что-то там дают, но с тем же успехом, если ты занимаешься саморазвитием, можно делать это без книг, а с более быстрым источником информации Ты более будешь многосторонен и развит, это тоже немаловажно, чем быть начитанным как наши, как и зарубежные произведения Ты, наверное, по моему лексикону, по стране речи И понимаешь, что, что я что-то знаю и... Чел, чел, вот, блядь, пацаны Каждый раз, когда мы смотрим Артем Графа Я ставлю его на полтора Х. О каком речи и каком лексиконе идет речь Если мне приходится тебя ускорять Чтобы тебя не так было душно слушать Опять же, без негатива, но сам факт Я... Не знаю, того же Келя смотрю Я не думаю, что Кель какой-то мега начитыйный чел Но мне его не хочется ставить на полтора X. Но тебя приходится ставить Потому что ты медленно говоришь О каком тут э, речевом обороте идет речь Если ты банально уныло говоришь Книги, видимо, не помогли секунду построению речи и понимаешь, что я что-то знаю. И это приятно Спасибо, слушать. Глебушка. Это реально приятно слушать, У тебе потянулся люди. Поэтому, мое обращение... Приятно слушать, чел. Ну, мне интересно просто, какие темы ты затрагиваешь, а не то, как ты говоришь, и мне неприятно тебя слушать, вот честно. Опять же, без негатива, я говорю именно про, как, прям как про контент. То есть, интересные темы, но неинтересная подача, неинтересно слушать <толкнула> вот, <толкнула> о том, о чем он говорит. ...каждому подростку школьнику, который меня смотрит. Пожалуйста, ограничивайте себя от этого говна и фастфуда. Лучше занимайтесь саморазвитием. Всем. И делайте то, что вам интересно, а не то, что вам навязывает социум к там стадного инстинкта. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, Знаете, слушай, каждый день делайте что-то, чтобы в последующем понимать то, что, о, я сегодня гораздо интереснее и жестче, чем был до этого. Потому что а до этого ты курил ошкутишечку, слушал Detroit Дрэп, где читаю то, что все охуенные, у них миллиард денег, какие все крутые девчонки, все супер. Давайте без кринжа, вот ввели в лексикон новое слово кринж, да, уже как два года. Оно идеально подходит, потому что реально, ну... Не будьте такими вот мелочными. Стройте себя фигуру величественную, которая в дальнейшем сделает так, что про вас будут говорить окружение. А в дальнейшем, возможно, и медиапространство. Потому что самая главная цель человека в реализации себя это построить свою жизнь так, чтобы про тебя говорили, и ты остался не где-то там в тени, знаешь, и что. Я специально сделал на 1x, чтобы просто вы поняли примерно. Вот как просто после полтора Х ты включаешь 1x и начинаешь понимать, насколько человек. Медленно и нескладно говорит, он делает паузы не там, где нужно, он предложение не умеет строить, то есть вот есть как бы запятые, есть точки, есть в принципе ну, вот, строение речи И когда ты что-то озвучиваешь и что-то говоришь на видео, ну будь добрый хотя бы расставлять знаки препинания, паузы правильно, чтобы тебя люди помени... понимали Вот видите, тоже не умею разговаривать Не знаю, я, я сижу на стримах, но даже просто в разговорной речи я использую вот эти вот какие-то паузы то есть вот сейчас я сделал паузу, и сейчас я продолжаю следующее уже предложение, чтобы вы примерно понимали, что приложение закончилось и начиналась следующая мысль. А теперь я хочу сказать то, что Артем Граф сделал полный хуёвый ролик, и мне он не очень понравился. Вот так вот это делается. А то, что ты просто ставишь паузы, когда у тебя дыхалка заканчивается, ну ебаный рот, какая тут речь прокачанная, как тебе приятно слушать. Что ты реально что-то поменял в своей жизни и в жизни других людей. Я это и стараюсь сделать. Подписывайтесь на Twitch, кому интересно. Ладно, я не буду разбирать дословно вот эти вот все моменты, типа, как он озвучивает. Просто мне очень сильно не понравилось вот это «Я делаю ролики». Я охуенно преподаю информацию, меня за это любят, и ко мне из-за этого тянутся люди. Вот это вот мне не совсем понравилось, потому что я конкретный тот пример, который не тянется к нему. Я уже говорил, он очень душно преподносит информацию. Я это говорил еще, не знаю, ролика три назад, который мы смотрели, еще про Никоглая. И то, что вот, ну, из-за этого приходится ставить на полтора Х, А также, что реклама казино, ну типа это полностью портит э, впечатление о человеке. Ты можешь сколько угодно читать книжки, наверное, как Артем Граф, но совести у тебя не будет, потому что ты будешь рекламировать на ебалово. Ты можешь сколько угодно говорить, насколько ты охуенно преподаешь информацию, но при этом твой же зритель, который смотрит тебя из-за контента и из-за тем, который ты рассматриваешь, ставит тебя на полтора Х, потому что невозможно слушать на один х понимаешь? Вряд ли это Артем Граф услышит, но я не согласен с ним категорически.